Приветствую вас, дорогие друзья, с вами, как всегда, тема и мы продолжаем играть на Вулкан, Старс, на лучшем казино. Данный слот называется Lucky Counter. все ссылочки можете найти в описании, либо же в закрепленном комментарии, мы начинаем. И начинаем мы сегодня с депозитов 500. Ставочка наша слегка непривычна, потому что я обычно стараюсь ставить, чтобы было эквивалентно минимальному числу приходу 10. Здесь она слегка больше. Но и мы с вами уверены в наших силах, что мы не исцельём Хотя, знаете, начало, честно говоря, не особо задается. Далеко, далеко не самое лучшее это начало. Но не все хуево. Если мы хоть пролебываем ставку, то не целиком, вот как здесь, например. А тут и приумножим даже. Блять. Сука, опять ты долбоб. Вот пиздец. Миллион первый раз убеждаюсь. Умей ты долбоб вовремя останавливаться. Нет, нихуя! Ну ладно, мы в любом случае все отбили и даже куда больше, куда больше получили, нежели проебали. Но пока как вы можете наблюдать, мы все равно прибиваем в минусе. Пусть небольшом, незначительном, но тем не менее. Ох, нихуя косарь, блядь! Ебать, вот это подковы нам насыпали. На косарь, сука. Просто пиздец какой-то. Не-не-не-не. Забираем, забираем наш косарь. Еще дв... полкасика. Блять, заебись, слушайте. Вот это мне уже куда больше нравится. Так, да, возьми зря, поднял ставку. Так как. И бабки наши тоже поднялись, как вы можете наблюдать. Благодаря тем, блять, охуенным выигрышам. Бон, сука! Ну ладно, в общем-то неплохо мы пол косыря получаем, но, блядь. Типа два из трех, сука, два из трех. Опять не докрутили. Ну, хуево, хуево на самом деле. Ставка уже у нас не маленькая. И вот бонуску было сорвать весьма, весьма приятно. Тем более в этом слоте бонуски весьма солидные. Ну, то есть, ты довольно-таки редко встретишь прям хуевую бонуску. Но, как вы можете наблюдать, не везет мне на них совершенно. Да, и вообще, в принципе, что-то перестает вести. Видимо, рано я так ставку, блядь, увеличил. Потому что я, скорее всего. Проебу быстрее. Опа, опа. А как это называется? Камбэк, друзья, блядь. Полтора касика мы поднимаем. И успешно забираем. К сожалению, нет, не приумножаем, но, тем не менее, еще пол косаря. Заебись. Блядь, реально, у нас такие камбэки, будто это, блядь, голливудские блокбастеры. Где челик из последних сил буквально. Находясь на изнеможении, находит, находит все какие-то силы, открывается у него второе дыхание. И он разъебывает все и вся. Так и мы вулкан разъебываем. А, мы все время словили все-таки эту суку-бонуску. Так, друзья, не забываем про лайки. Чтобы все навалило, хотел сказать, но нет, нихуя мы толком не получили, кстати, это слабовато. А это значит. Это значит. А что это значит? Правильно, что мы сейчас заберем наши 615. И повысим нашу ставку хотя бы до 180 можно было даже 225 ставить нахуй знает блять вот только хотел сказать что удача у нас сегодня переменчивая то нам везет и мы все сливаем и тут сразу же я повышаю ставку и мы ловим бонуску да надо было больше ставить пиздец надо было больше ставить мы проебали из-за того что поставить ставку меньше считай пол косаря 450 ну ладно, сейчас отобьем. Их отобьем. И еще одну бонуску слоем Бля, меня все сжабы прям начинают душить. Что я не поставил ставку больше. Да, друзья, пока мы открываем бонуску, я напоминаю, что все ссылочки можете найти в описании. Либо же в закрепленном комментарии. А мы тем временем уже имеем 6 косарей, кстати говоря. В общем-то, весьма неплохо. Еще одна бонус! Ебать, сразу 5 пробок, сразу 5 пробок. И посмотрите, как красиво они выстроились. Охуеть. Просто охуеть. Ладно, приступай. Ладно. Окей. Я понял тебя. Этому чуваку больше не наливайте, он вообще в глаза долбится. Пиздец, чтобы до первой пробки проебаться. Давненько такого не было, прям весьма давно на самом деле. Обычно на этом слосе я хоть что-то, всегда хоть что-либо доставал, а здесь же. Вот, хотя бы один, да, хотя бы типа два, хотя бы три, типа. Вот, потом лишь сайт, А не вот так вот, чтобы, знаете. Ай, ну ладно. Окей. Заебись. 320 пойдет. Ставку отбили. В плюсе находимся. Здесь можно попытаться приумножить. Заебись. А, вот здесь уже лучше забрать. Так второй раз нам так вряд ли повезет. Ну ладно. Окей, неплохо. Сделаем, косарь. Сделали, косарь! Заебись. И снова, опять-таки, лучше заберем. Потому что, ей, блять, косарь мне будет еще обиднее при. там десятка выпала! Друзья, вы это видели, 10, мать его, кусков упало. Я этого не особо заметил. Но вы же можете пересмотреть, поставить слово и охуеть. Потому что я сейчас действительно охуел. Бля, такой момент забрал на самом деле эпичный. Пиздец. Ладно, друзья, вы уж извиняете. Но мне в любом случае весьма приятно, что я, сука, десятку только что получил. Охуеть. Почаще бы так, вот действительно почаще так везло. Блять, опять, там было больше косаря, я снова все проебал. Окей, здесь вижу подковы, здесь не спешим. И, еще десятка, все, я понял. Вулкан дал мне шанс справиться, чтобы на этот раз я наконец-то увидел ее. Еще десятку, блять. Вот это, вот это видение в пизду, в пизду. эти неоправданные риски? А еще и бонуску. Я понял. Давай. От такого мы отказываться не будем. Ну, это такая себе будет бонуска, да? 720. Ну, это хуйня, честно говоря. После того, как тебе дважды, блядь, за минуту падают 20 тысяч, блядь. Два раза по десятке. 720 бонуски, типа, вообще тебя никак не удивят. Еще одна бонуска, ну-ка. Может, здесь нам больше хоть дадут? Опять-таки, идем по нарастающей уже куда лучше. Ебать. Во... А, ладно. Разогнался я. Ну ладно, в любом случае неплохо. Даже весьма. Куда лучше, чем двух предыдущих до нее. Еще бонуска. Охуеть нам везет. Друзья, лайки, лайки, лайки ставим. Чем больше лайков, тем больше путем и удачи. Ваши лайки прямо профессионально связаны с моей. Ми... Удачи! Вот, только сука, заговорил о лайках. Сразу моментально, X15, сразу моментально 2700 мы получаем. Нажимаем на пятую получаем еще 5. Ну ладно, в принципе, заебись. Меня, меня такой расклад устраивает. Если вас тоже поддержите лайком, да? Именно так. Окей. Что-то мы начинаем проебывать, я смотрю. Ну такое себе, блять. Пиздец, даже это проебали. Ладно, друзья, пока мы все так не проебали, что я вижу нам не нельзя, я вот на этой ноте, пожалуй, на сегодня и закончу. Как видите, получили мы овер до хуя 37 кусков, хотя столько и вообще изначально не планировали. И также напоминаю, что все ссылочки вы можете найти в описании, либо же в закрепленном комментарии. С вами был как всегда, Тема. Удачи вам, друзья!